что тут у нас? Ага, запись моего допроса. Прям с Кайном? Стоп-стоп-стоп. Тут есть, кажется, где-то скрыто послание. Послание от Кайна. Вроде этот файл никто не проверял. Придется мне самому все расхлебывать. Блин, вот бы мне кто-то помог. Ну ладно. И. Anzi Roj Hoy M S L R H A L S H C a N I N U U H i f e i c n o i s f i m o i e, n l, n s l, l o c l o o l this. Профиш, адвокат Мой я не все, у ай, Здравствуй. Тяжелая у тебя история. Смотритель, я тебя прошу, ну хорош заниматься херней, а. Допрашивай объект. Смотритель, смотритель, как бы то у меня имени нет. Ты же сам прекрасно знаешь, что твое имя не принято разглашать всем и вся в фонде. А его знают лишь единицы. Так что делай свою работу, пожалуйста, а. Объект 073. Скажите, кто такой Авель? Попрошу воздержаться от таких вопросов. Они несущественны, и я уже отвечал на них вашим коллегам. Я знать не хочу, кто он такой. Быть может... Нет, и точка. Следующий вопрос, пожалуйста. А, как давно вы на нашей земле? Больше, чем существует человечество само по себе. Однако, если все же вам это интересно, я застал эпоху мезолита. И следующие, и следующие, и следующие. вы были более десяти тысяч лет назад? Именно. Я застал все войны и все перевороты. Все что случалось с людьми и животными. Мне было за некоторое стыдно, а за некоторое даже обидно, поскольку все решало жадность и скупость. В какой-то мере вы правы. Перейдем к следующему вопросу, хорошо? Да, конечно. Как вам у нас в фонде? Достаточно хорошо. У вас вкусная еда в столовой, мне нравится обустройка моей камеры содержания. В общем, все, как вы говорите. Тип-топ. Ну и хорошо. Есть у вас какие-нибудь пожелания? Нет. Разве что. Мне хотелось бы прочесть Библию. Возможно ли это? И его пожелания будут рассмотрены. Мы обговорим это с коллегами и думаю, что-нибудь решим. Продолжай вопрос. Перейдем, пожалуй, к следующему вопросу. Да, конечно. Кто такой объект 001? Думаю, вам лучше не стоит интересоваться этим. Я, конечно, все понимаю, но почему вы все тщательно скрываете это? Ты действительно хочешь знать это? Что ж... И что это было? Эльвидео тадира тодо. Вот и ответ на мой следующий вопрос. И что это значит? Скоро сам все узнаешь. Задавай следующий вопрос. А сколько языков ты знаешь? Все языки мира, включая язык мертвых. Я знаю все. Я могу свободно общаться со всеми, даже с мертвыми. Переводчиком работать. Следующий вопрос. Почему вы вас ждуете э, со своим братом? Повторюсь, я не желаю отвечать на эти вопросы. Я уже отвечал вам на них. Если хотите узнать, спросите у него самого. Мне, конечно, не хотелось бы вмешиваться в ваши дела, но на эти вопросы требует ответ фонд, не я. Люди, какие же вы настырные. Он предал нас. Больше вам я ничего не скажу. Я думаю, нам будет этого достаточно. Какое ты имеешь отношение к Богу? Бог наш Создатель. Наш отец, дед и брадед. Я являюсь сыном двух грешных душ, что вкусили запретный плод. Что ж, в принципе, логично. Почему ты отдался фонду? Ну, то есть, ты бы мог всех убить. Почему ты остался и просто пошел с нами? Мне велел сам Бог сделать это, иначе я бы убил всю почву. Поэтому мне пришлось отдаться вам. А вот она как. А с чем это связано? К сожалению, я и сам бы хотел узнать, с чем это связано. А хотелось бы тебе на свободу? Как я и сказал ранее, это невозможно. Для меня и тут благоприятная обстановка. И мне достаточно всего того, чего я желаю. Пища, вода... Общение. Так что мне не хотелось бы на свободу. Знаешь, я порой удивляюсь, что помимо всяких аномалий есть и нормальные, адекватные объекты. Такие как ты, Кайм. Тебе не обидно, да, что я говорю, что ты объект? Просто так фонд приписал тебя. Перейдем к следующему вопросу. Можешь ли ты умереть? Возможно нет, а возможно да. Однако старость мне не страшна в этот раз. И два я не умираю так просто, как вы, люди. Я обладаю достаточно сильной регенерацией. Я могу отрастить себе отсутствующую конечность. Но порой мне кажется, что я все же могу умереть. Mm, что ж, хорошо. Кстати, док, а где прошлый ученый? Давай не сейчас, пожалуйста. Да мне просто интересно. Господи. Ах, какой же ты... Умер. Понимаешь, смотритель, с людьми бывает такое. Люди рождаются, люди умирают. Умер твой прошлый ученый. Умер. Изучал аномальный объект класса Кеттер и умер. Понимаешь, смотритель, умер. А теперь продолжай допрос. Я тебя прошу. Ну ладно, с земля ему пухом. Объект 0.73. Расскажи, убивал ли ты кого-либо и убил бы? И убил... И убил и убил бы ли ты еще кого-то, если бы это потребовало, не знаю, твое выживание? Моя душа и без этого грешна. Я убил уже тысячи растительных организмов. И несу тяжелую ношу за своих родителей, за своего брата. Так что нет. Убивать никого не собираюсь Уж лучше умру я, чем кто-либо еще Есть, Ника. В общем, ты перф... В общем, ты пацифист, как я полагаю Именно А есть ли у тебя товарищи, родственники, к которым ты мог бы обратиться? Нет Таковых более нет И, к сожалению Возможно, больше и не будет Однако у меня есть такие друзья Как вы вы, ребята, персонал фонда. Вы очень добрые и очень хорошие ребята. Так. Смотрите, а, у меня для тебя хорошие новости. Допрос окончен. На этот раз тебя никто не сожрал, никто не убил, никто не растерзал. Поздравляю тебя с этим. А, спасибо за... Ропрос, э, ну и, в общем, выводите его. Серьезно? Это все? Конор, а не хотел бы ты узнать немного больше про Генезис? Тот, что находится внутри тебя?